Добрый день, друзья! Освойте искусство принятия верных решений и выбора стратегии поведения для получения нужного вам результата с помощью искусства цемень Дунзя. Вам в этом поможет оракул Цемень, ваш лучший помощник принятия верных решений в любой жизненной ситуации. Добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант Фэншуй, Бадзи и Цемень Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачев. Представьте, что у вас есть цель. И есть неизвестность вы не знаете какую дорогу выбрать для того чтобы получить то что вы хотите иметь с помощью оракула Цимень вы можете убрать эту неизвестность прояснить себе тот путь который приведет вас к нужной цели кратчайшим путем и с минимальными затратами то есть поможет вам выбрать оптимальный путь например вы хотите сменить работу какую из них выбрать или вы хотите узнать, есть ли перспектива у тех отношений, в которых вы сейчас находитесь с вашим спутником, с вашим мужчиной? Или у вас предстоит дорогостоящая покупка, например, квартиры или машины? Может быть вас обманывает продавец? Как это узнать? Оракул цемей позволяет ответить на все эти вопросы. Будет ли новая работа успешной? Будет ли там возможность сделать карьеру? Может быть лучше остаться на прежнем месте или очень много вопросов по теме отношений. Мы с вами женщины, поэтому эта тема, конечно, для нас очень важна. Если перспектива брака или даже если вам сделают предложение, будет ли этот брак успешным, удачным и долгосрочным. Оракул позволяет получить информацию, которую вы другим способом получить не можете. Например, вы хотите купить квартиру. Разве вам продавец будет рассказывать о ее недостатках? Или, например, о тех соседях, которые регулярно заливают потолки, или о тех соседях, которые шумят каждую ночь, или за стенкой окажутся любители животных, у которых 24 кошечки или собачки. И важно также понимать, что будет в дальнейшем с этой недвижимостью, будет ли она приносить доход, или вы наоборот потеряете деньги, и потому что недвижимость упала в цене. Ответы на все эти вопросы мы можем найти в оракуле «Цеймэнь-дунзя». Но если квартиру, или машину, или соседей можно проверить, потратив какое-то количество своих сил, времени и денег, то есть вопросы, на которые мы не можем получить ответ. Например, стоит ли вкладывать деньги в какой-то бизнес-проект? Может оказаться, что все очень привлекательно, предложение просто очень интересное, а по факту через некоторое время вы обнаруживаете, что это прямые убытки. И таких случаев масс, поэтому оракул семей очень широко применяется в бизнесе. Или всем известная тема путешествий: насколько благоприятна будет командировка или путешествие, будет ли хорошая погода, будет ли все удачно складываться и беспрепятственно вы получите, и беспрепятственно вы доберетесь до места. Тоже на все эти вопросы мы получаем ответы из Оракула Цымэнь Дунзя. С Оракулом вы сможете предсказать предстоящее событие. С его помощью мы можем понимать, что нас ждет, и не тратить впустую время и свои ресурсы для достижения того результата, который не может случиться. С помощью Оракула можно принять меры предосторожности и подготовиться к каким-то событиям. Если оракул говорит о том, что нужно быть внимательным и осторожным. Мы не всегда можем что-то, какое-то событие перенести или передвинуть, или выбрать. Ну, например, мы не, не можем выбирать время экзамена, да, то есть, либо собеседование. Нам его просто назначают. Так вот, с помощью оракула мы можем выбрать способ поведения, который принесет нам нужный результат. То есть, если вы хотите получить работу, вы ее э с помощью Оракула сможете увидеть, получите и какими силами ее можно получить. И если Оракул предсказывает какое-то негативное развитие событий, то этот же Оракул и подскажет, как нужно улучшить ситуацию, избежать неприятностей и избежать проблем. Подумайте, как важно выбрать верный путь. От правильных решений зависит наше благосостояние, здоровье, отношения, ну и в целом успех в жизни качество жизни в конце концов как поступить как не прогадать как узнать получится или нет какой вариант лучше выбрать как узнать что ждет впереди как все исправить как быть когда не хватает информации на помощь придет оракул Цимен ваш лучший советчик в любой трудной жизненной ситуации это древнее элитарное искусство получение ответов на вопросы и принятие верных решений. Это искусство, проверенное веками. Сейчас оно доступно и вам. Вспомните, пожалуйста, советский мультфильм «Ежик в тумане». Помните, как ежик, когда добирался домой, натыкался то на пенек, то на лошадь и никак не мог выбраться из этого тумана, из этой неизвестности? Мы с вами точно так же ежедневно вынуждены принимать решения, когда не видим, что нас ждет впереди. И для того, чтобы узнать заранее, как будут развиваться события, какими будут результаты наших действий, есть такое замечательное искусство, как цемент дунзя Представьте себе, что у вас всегда с собой магический шар, который в любой момент времени подскажет верные решения и поможет сделать правильный выбор. Ваш лучший советчик принятия верных решений – это оракул цемент Дунзя. На основе оракула вы можете сделать вывод, как вам лучше поступить в конкретный момент времени. Для анализа используется специальный расклад «Карта дунзя построенная на конкретный какой-то момент времени. Чаще всего это момент возникновения вопроса. В этой карте мы видим знаки, которые указывают нам на человека, который задает этот вопрос, и на само дело, о котором спрашивает человек. То есть предмет вопроса на основании взаимодействия элементов карты так называемых дворцов куда попали вот эти наши действующие духи сам вопрошающий и его дело мы делаем выводы о том легко ли будет человеку сделать это дело и получить тот результат который он хочет или ему это будет сделать очень трудно главное научиться читать эту карту и тогда подсказка всегда будет с вами например женщина в отношениях с мужчиной и уже длительное время возникает вопрос есть ли перспективы брака или нет и оракул семей показал что эти отношения не приведут к хорошему результату они бесперспективны женщина и мужчина расстались и уже через два месяца она встречает другого мужчину за которого впоследствии выходит замуж а прежний ее спутник и избранник просто начинает много пить или другой пример связанный уже с с карьерой. Мужчине предложили работу, высокооплачиваемую должность в другой компании, и он обратился с вопросом, стоит ли ему принимать это предложение, и Оракул показал, что не стоит. Действительно, через полгода та компания, в которую его приглашали, она разорилась, закрылась, а на прежней работе, где мужчина остался, его повысили в должности и, конечно, повысили зарплату. Вот такие примеры использования Оракула можно привести для того, чтобы у вас сложилось такое понимание, как это все происходит. Можно беспокоиться, рисковать деньгами, отношениями, здоровьем, своими нервами, своим временем. Можно совершить много проб и ошибок, а можно научиться читать карту цемень. Представьте себе ситуацию, когда вы вложили много сил, своих, времени, средств на изучение какого-то предмета, и все равно оно не принесло результата. А ведь можно просто спросить «Оракул Цимэнь» и быть уверенным в своем выборе и в своих действиях. Или значительно облегчить какую-то сложную ситуацию или нивелировать какие-то негативные результаты. Что вы выбираете? Вы можете пойти сложным путем проб и ошибок, вы можете потратить много сил и денег на изучение какого-то предмета, например, инвестирование в недвижимость, и все равно это не гарантирует вас – от э, каких-то ошибок и от потери денег. Вы все равно можете пострадать от непредвиденных обстоятельств. А можно изучить оракул и застраховать себя от ошибочных действий и от э, высоких рисков, то есть от возможных проблем. Если вы хотите пойти легким путем, то оракул Цимень это ваш выбор. Не упустите возможность поучаствовать в бесплатных мастер-классах. Оракул Цемен Дунзя – ваш лучший помощник в принятии верных решений в любой жизненной ситуации. Поэтому прямо сейчас заполните форму под этим видео, внесите ваш e-mail и регистрируйтесь на этот мастер-класс. Также сразу после регистрации вы получите таблицу главного духа Цемен Дунзя – джифу. Вы будете знать, откуда в каждый момент времени вы сможете получить помощь и поддержку этого главного духа джифу в любой трудной жизненной ситуации. Поэтому заполняйте форму под этим видео прямо сейчас. И до встречи на мастер-классе. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся на мастер-классе.